В первую очередь я хочу высказать соболезнования Геннадию Махненко, членам его команды и всем тем, кто потерял в этой российско-украинской войне своих родных, знакомых, друзей, близких. Это огромное горе. Эмоции, конечно, зашкаливают. Но можем ли мы позволить эмоциям взять верх? Я бы, наверное, пропустил э, видео Геннадия Махненко, если бы он был простым человеком, но он пастор, епископ, он лидер общественного мнения, и не только в Украине, но и в Беларуси, России и многочисленных диаспорах, разбросанных по всему миру. Давайте думать, что вы можете сказать на это. Сейчас будем бить. И тут же повернулся ко мне и спросил Геннадий, за кого из твоих? Я мгновенно ответил, за Вику. За мою приемную дочку. В эти дни исполняется год, как из российского танка. Ее расстреляли, разорвали на куски. Я автоматически ответил за Вику. Командир отдал распоряжение подписать мины за Вику. Уже через минуты-две у меня было фото этих мин с надписью. А потом я в прямом эфире видел, как эти мины начали сыпаться на головы российских оккупантов. Бандитов, соучастников геноцида моего народа преступников, о трусливых, аморальных чудовищах, которые позволили от страха перед своим тираном позволили одурманить себя до такой степени, чтобы прийти и начать убивать мой народ. Видеть, как мины за мою дочь ложатся на голову российским оккупантам, зрелище особенное. Внутри меня было чувство справедливости. Нет ни радости. Радости в этой войне нет, но справедливости. Воздаяние, отплата э, зуб за зуб работает. Мстить или не мстить? Вот в чем вопрос. Это, ответ на этот вопрос ляжет в основу послевоенного мироустройства и превратит нашу жизнь либо в бесконечную вендету, либо позволит развиваться, восстанавливаться и начинать новую жизнь. Сама жажда мести очень интересное психическое явление. Дело в том, что для одного человека достаточно просто дать какой-то ответ на свою обиду. Для другого это дело всей его жизни. Он будет мстить до самой смерти. Причем есть такое выражение «убить мало». Для кого-то мало даже убить своего врага. Но что по этому поводу говорит Библия? Послание к римлянам 12, 19. Не мстите за себя возлюбленные, но дайте место гневу Божью, ибо написано мне отмщение, я вас дам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делай сие, ты соберешь ему на голову горящее уголье. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Тезис зуб за зуб. Глаз за глаз не актуален уже две лет. Даже в Уголовном кодексе э, в прошлом веке, в начале прошлого века, одна из целей наказания, которая так и звучала, месть за совершенное преступление, была исключена. То есть даже в светском обществе месть уже не является какой-то основой для применения наказания, тем более в духовном мире. Исходя из этого, я утверждаю о том, что, да, снаряды должны лететь, украинцы имеют право защищаться, но они должны лететь в сторону врага не за кого-то, а для того, чтобы не колизнул. Если у вас есть какие-то аргументы, которые могут изменить мою позицию, пожалуйста, пишите их в комментариях, будем думать.